еще одна совершенно новая лыжа на тестах, и я хоть убейте не знаю, что это. Здравствуйте. Лыжу действительно не узнал. Ну, мне такая не попадалась. Хотя, в принципе, догадываюсь, что это. Но не более чем догадываюсь, потому что на тестах у меня такой точно не было. Это новая. Вот, лыжа по поведению совмещает в себе сразу два поведения. Это классический твинтип. И классическую скоростную лыжу. Жесткую. В итоге получили какую-то некую помесь бобика со свиньей. Но не могу сказать, что как бы, видимо, был бобик породистый. И свинья тоже такая была нормальная. Вот. Потому что вроде как бы в целом лыжа получилась и как бы в целом и неплохая. Потому что получилось что? Получился твинтип со всеми его преимуществами. То есть это очень верткая лыжа. Очень маневренная. И хорошо работающая на продольном и на длительном поперечном скольжении вот. и при этом это получилось и жесткая стабильная лыжа, которая хорошо фигачит на ходу, на ходульниках вот. и при этом она же еще и хорошо и ловит на приземлениях у нее отличный работающий задник который работает и на контроле скорости вы можете его зажать на выходе из поворота, упереться в него очень четко, да? и при этом получить контроль как бы скорости и он вас еще и выкинет на поворот потому что он еще, к вам уже динамичный вот. Единственный как бы минус это носок у этой лыжи Он то ли пережестченный, то ли как бы в нем недостаточно рокера Вот я пока с одного первого такого пробного проезда Не могу так четко сказать, что там не так Но с ним вот что-то не так Вот то ли он жесткий, то есть как бы его надо передавливать И он становится соответственно очень требовательным к продольной работе, к загрузке Вот с другой стороны, если бы его, может быть, немножко подрокерить, то как бы он стал полояльней То есть, короче говоря, в чем это проявляется? Проявляется в том, что он упирается немножко в поворот То есть, если вы хотите зажать лыжу в более малый радиус поворота То у вас получается перегрузка носа И, соответственно, лыжи не уходит в какой-то совсем там малый поворот Вот, в узких местах это, в общем-то, и на крутых склонах это не очень удобно а с другой стороны, в принципе После там пары попыток Это сделать как-то, я вот Узнав это, нашел к ним, в принципе Ну, понял эту проблему, да И просто, ну, как бы стал подотпускать Носочек, вот И как бы полегчало мне сразу Вот, резко, то есть К чему я? К тому, что даже этот минус Он у этих лыж, он как бы не катастрофичен Не катастрофичен Вот, и в принципе решаем В итоге В итоге, если вы разгоняете лыжи то у них начинает работать их продольная жесткость, их какой-то классический, видимо, прогиб. Вот, они становятся динамичны и работают как нормальные такие карв-лыжи. Вот, хотя, в общем-то, являются даже широкими. При их ширине хватки очень более чем достаточно. Настолько, что, в общем-то, как бы я даже в одном повороте и даже как бы упал, потому что неожиданно сам для себя немножко их перезагрузил, перегрузил, а они хватанулись как бы настолько, что у меня внешняя внутренняя лыжа выбила внешне. вот. Но, в принципе, я говорю, то есть эта проблема вот, связанная с жесткостью на скайпе, входящую вот в эту жесткость подкреплениями. Но, как бы, ничего страшного, я их собрал В общем, поехал дальше, и у меня все с ними срослось и получилось В итоге, я могу сказать, что я пока не готов даже вынести какое-то решение По ним я буду думать, потому что лыжа, на мой взгляд, как бы Она не, не, и не твинтип, и не, как бы, гоночная какая-то ходу ходовка вот, но я не могу сказать, что она плохая и Она необычная То есть, таких решений, как бы, мне еще пока не встречались И она интересная, в принципе, и необычная ну и как бы достойно внимания точно 100%. Она точно наберет хорошие баллы. Вот. И она точно как бы... Точно как бы заслуживает внимания. И в принципе их, их стоит покупать. Вот я могу сказать точно. Их стоит покупать тем, кто достаточно неплохо катается. И при этом хочет в целине и прыгать, и кататься тоже. Вот как универсал прыгательно катальный То есть это лыжа в сочетании... Фристайл, наверное, 40% катания 60%, но при этом это твинтик. Все. Вот. Я пойду узнавать, что это были за лыжи. Вот что мне теперь уже это интересно. Искать следующее. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.